Утки, кря-кря-кря, есть хотите. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Что это? Нет, это как нечайки, чайки да? Не нужны? Дай, дай, дай, дай, дай, дай. А, нет, нет. а, сейчас они тебе прилетят, опнимут тебя. Скажут, Русланчик, спасибо. Что ты уберу? Ну, может, они кореша? Кореша? Ну. No. Может быть, кореша а у каши? Точно. Вот кореша пьют тихонько, не кричат. Why don't we show the good yeah? Ah, one lap is the top. That was ice. Фрайерок, Фрайерок. Давай, докажи, да, выйдешь. Я устала уже Да, они только жрут и жрут и жрут все Нет, короче. Да. Лиски это же вообще невыгодно животные. животное. Конечно, они они жрут и срут, жрут и срут и все. потому что у нас были, я знаю. Их выгодно держать, если остается корм какой-то там, отходы.